Друзья, всем привет. С вами снова на рыбалке. Сегодня последний день перед нерестовым запретом. 9 апреля. Рыбаков очень много. Даже нет места, где можно ставить в камышах. Это реально. Наверное, такое ощущение, что люди в 3 часа просыпались а в 4 уже были на воде для того, чтобы занять место. Я сегодня решил попробовать по открытой воде половить не в самом камыше. Потому что, как поговаривают, бы что плотва именно гуляет возле камыша, а не в самом камыше. В камыше там сидит карась и достаточно небольшой. Поэтому немножко прикормил. Сейчас посижу, посмотрю, что из этого выйдет. Потому что на том был сильный ветер и лодку сносила. Лодку сносил. То есть рыбы не было. Закинул вон туда. Сделал там небольшое окошко себе. И вот буквально 5 минут посидела вот такая вот прекрасная таранька. Платвица. Будем продолжать. Ребят, смотрите, на прикормку подошел карась. Вот такой. Очень даже неплохой. Мне дали задание, что брать сегодня, забирать домой всю рыбу. Так и будем делать. Если автодросы отпускал карася в этот, пускать не будем. Вот, смотрите, подошла, видно, в карася и стоит на месте закормленном, хотя изначально планировал плотву ловить, первый взял плотва, но видно карась отдогнал ее. Будем смотреть дальше. Карась, кстати, неплохой, клюет, глубина месте ловли сантиметров 50 то есть небольшая и расстояние от лодки на метра три, то есть рыба зашла в камыш, она активно кормится. Ну понятное дело, уже потеплело. Температура сегодня обещает вообще 20 градусов тепла. Температура воды около 9. Да, с утра, конечно, на маленько берет карась. То приподнимет, то сразу опустит поплавок. Ну и понятно, что еще и глубина все-таки, наверное, его настораживает. Вот такая красивая, видно самец, он, посмотрите какой он шершавый, скоро уже терка, кто не знает, как они трутся, это самцы э, обтирают самок, самка гладкая, а самец такой шершавый, и они вот так вдоль брюха ей трутся и выдавливают укроп. Я, конечно, извиняюсь, если вам не очень хорошо видно. из-за моей тележки но ну, и надеюсь что вот такая вот красивая мирная плотвица все исправит вот смотрите видите вот это вот самка если идет не шершавая ох ребята вы посмотрите на эту маманьку вы посмотрите на этого Кабанчика, я не знаю, как ее назвать Смотрите, какая красавица Красноперочка Это ж Ой Какая же она крутая Какая она огромная вот Сегодня рыбалочка с утра началась Просто великолепно Ох, какая красота Ребята, рыбалка просто Началась суперская Смотрите, какая красивая и плотвица, причем мерная такая видно, стоит, зашла вместе с красноперкой. стоит выгнали карася. Вот, в принципе правильно, мне он 30 лет не нужен. Друзья, решил подсадить свежего парыша, потому что клевка так притих. Обсосали они старого. Ну, немного сдвинул свою тележку, чтобы вам было лучше видно. Я понимаю, сейчас контровый свет, скорее всего, что плохо не видно, но когда солнышко идет в сторону, будет все хорошо и четко видно. Я надеюсь, потому что все-таки сторона будет теневая. О, смотрите, какая тоже красивая красноперочка. Отличная. И взял, смотрите, как же жадно. Так, как и положено красноперки, дать. красавица серебристая наша ну все мелко нет это радует все такая красивая крупненькая грамм 150-200 да, стреляет тут только что проехали рыбаки немного я на них поворчал потому что ну прямо я стою, они прям под камушом идут ну как так надо что уважение какое-то иметь Какая приятная особь. Посмотрите, ребята. Какая зачетная. Вот это я сегодня попал на рыбалку. Смотрите, какая красавица. Ах, какая бойкая. Смотрите. Красотаж. Сейчас попробуем сразу не выключая камеру еще одну взять Ох, Какая очередная мамашка Ой, какая же она классно ребята Эта рыбалка просто супер какой там супер это бомба рыбалка это лучшая рыбалка в этом году у меня это я уже сто процентов могу сказать если на тех рыбалках клевала небольшая красноперочка и небольшая платвица сейчас смотрите какая О, смотрите какой кабан а. смотрите какой карасик а. Грамм, так наверное 350 вот, какой бойки, смотрите а. чудесный таких карасей мы сегодня будем брать и мне нравится, что сегодня рыба клюет просто замечательно. Недолго там вот не мусолит, туда-сюда. Конкретно взял, пошел, все. Что карась, что раньше что потом Смотрите, какой. Все есть. Вот такой карась. Не очень крупный. Ну вполне такой приличный. Пока что клюет, как из пулемета. Вот я только бросил, а сразу начинаются покровки новые. Это супер. Я настолько доволен. Мне эмоции зашкаливают. Последняя рыбалка перед запретом. И настолько удачно она началась. Я думаю, продолжится. Но я сегодня планирую недолго быть, может до 12 до часа. ребята еще один очень приличный карась смотрите какой вот смотри губу прорвал так могла и сойти вот эта латвийца очередная ну вся мерная просто вся красивая такая просто бомба. Я безумно доволен сегодняшней рыбалкой. Я думаю, вы меня в этом поддерживаете. Вам тоже нравится. И еще хочу сказать, на что я сегодня ловлю. Это небольшой кусочек вымени и подсадка двух, иногда трех опарышей. То есть работает отлично. Не успел включить, клюв подутих. Я снова закормил место, сменил насадку, видите, добавил. Оранжевый меня и в принципе рыба сразу взяла. Вымя делает свое дело. Ну, Наконец-то подошла еще одна партия плотвы. Потому что, ребят, минут 15 вообще клево не было. Я думал уже все, не знаю, ушла куда-то. Либо карась пугал, хотя и карась тоже не ловился, либо солнце поднялось. Ну я не знаю, что. очередной крас но мне нравится сегодня что все караси все красивые все вот смотрите какой красавец очень приятная, когда их тянешь это борьба с рыбой он настолько завораживает я это очень люблю наверное поэтому я полюбил рыбалку уже сижу минут 20 плев практически прекратился Изредка бывают небольшие поклевки, но это исключение, скорее всего, из правил. Непонятно из-за чего это произошло. Я Думаю, все-таки, что то место, которое было сначала в тени, сейчас оно уже на солнце, и рыба себя не совсем комфортно там чувствует. Тем более глубина там сантиметров ну, 50-60 не больше. Вот, минут 20 прошло, ну карась. в принципе сегодня он весь неплохой но непонятно куда делась красноперка и плотва мы что за ней ехали сегодня видно что плотва играется с поплавком потому что она не решается пока взять нет ребята это был карась либо он отпугнул плитву, которая играла с поплавком, либо это он так игрался. Сегодня, ребят такое интересное зрелище наблюдаю. С утра рыбаки все с этого куста ехали в ту сторону, а сейчас идет паломничество в обратную сторону. Я так понимаю, что не все нашли рыбу. Не всем так повезло, как мне. И многие, наверное, без рыбы пока что. карасик но ну, вот это наверное самые маленькие из тех которые были меня конечно это не устраивает если такие будут клевать и не будет плотвы либо красноперки буду менять место один карась, Ну видите все мельче и мельче ребята решил немножко поэкспериментировать вместо опарышевыми поставил опарыш и червя посмотрим может будет брать крупный карась если уже вы нет но если его не будет брать тогда будем менять место как раз уже получше взял на червя вот такой красавец сменил еще одно место тоже себе вырезал там камыш сделал себе такое небольшое озерцо когда можно будет кидать, глубина сантиметров 50, небольшая, но по крайней мере нет ветра и волн, как было на прошлом месте. На том месте, где я там, к сожалению, была одна поклевка, это очень вело, и все. После этого все прикрутилось. Посмотрим здесь, еще посидим, если в течение получаса ничего не будет, будет двигаться уже по направлению к берегу. Там тоже есть небольшие камыши, куда можно покидать. А если нет, тогда уже буду ехать домой. В принципе, килограмма 4 я поймал. Причем рыба хорошая. Мелкая вообще сегодня не было, рыбалка я, в принципе, на данный момент доволен. Сегодняшняя рыбалка подошла к концу. Отребачил я очень даже хорошо. Утро было просто превосходное. Мелкой рыбы нет. Нашел тарань плотву, нашел красноперку, был, соответственно, карась. и Карась достаточно крупный. То есть сегодня я никакую рыбу не отпускаю. И вот. Рыбалка была просто сегодня на 5 с плюсом. Я не знаю, получил такое удовольствие. Каждое уваживание это была борьба с рыбой. То есть я чувствовал ее удары, чувствовал ее рывки и брала она хорошо и жадно. Чуть позже я вам покажу свой лов. Друзья, также хочу добавить, что с завтрашнего дня начинается нерестовый запрет на вылов рыбы. На Нижнем Бьефе, это ниже Запорожского Днепрогресса. Вот, поэтому следующие мои рыбалки будут либо с берега, либо на малых реках. Там, где, соответственно, этого запрета нет. Ну, вот, как и обещал, показываю свой сегодняшний улов. Поймал всего 4 килограмма рыбы. Ну, в принципе, мне этого достаточно. Вот, из них вот такие вот караси. Грамм по 300. Вот такие, вот такая вот красивая плотва, красноперка, отличных размеров. То есть мелкой рыбы вообще сегодня не было, выкидывать было абсолютно нечего.